стихи Дмитрия Сухлева. Апрель-апрель на улице. А на улице, февраль. Еще февраль на улице. А на улице, апрель. Обид на улице. И крыши все затоплели. И солнце. Тебе мы не задаем под снежком пучок. Ищет петра, петра на улице, а на улице Апрель. И я стою на улице, жалый и хребеной, И улица шатай, ходит под домой. Я рот закрылся в держу едва-едва Вот эти шалопальские шампанские слова. Ой, листочки, драки, и векры издалека.